Всем привет, дорогие друзья, это вторая серия по выживанию в Майнкрафте на версии 1.18. В прошлой серии мы построили какой-никакой шалаш. Ну, в итоге у меня получился какой-то такой своеобразный домик и достаточно красивый, по моему, по моему взгляду. Также я еще немножечко удивился, когда я нашел в шахте лазурит. Ну ладно, еще медь и добыл еще 33 железа. Это хватит на комплект брони и на инструменты. Но самое главное, я нашел лазурит на 58 высоте. Я первый раз вижу такой, что лазурит спаунится на 58 высоте. Так что, в принципе, сейчас мы можем сделать, ну, наверное, комплект брони железный на первое время. И сделаем, что мы. Что мы сделаем? Наверное, еще сделаем потом кирку. И все. Хотя можно было еще и меч сделать, но я наверное, буду делать только кирку. Нафига мне меч еще делать? Поэтому ки э кирочку нам хватит. Или все-таки сделать меч. Не, железо пока что тратить не буду. У нас так 6 штук осталось. Поэтому железную кирку сделаю. И хватит. Одену уже всю полностью броню. Ну и сделаем на всякий случай еще каменную кирку, чтобы... Чтобы была. Просто чтобы была эта каменная кирка. Спустимся тогда еще в шахту. Немножечко покопаем. Может быть найдем еще железо или там уголька накопаем. Ну, скопаем сначала лазурит. Шесть штучек, неплохо, нормально. И спустимся уже до конца. Я такую шахту пр... прорыл. Ну как в шахту? Спуск в шахту. Поэтому так вот как-то. Еще я начал туда копать. Потом туда еще и здесь еще. Потом тут. Там, кстати, вода и здесь вода. Там еще лазурит. Здесь я начал уже копать. Но ну, мы будем копать, наверное, вниз еще. Но прежде этим я хочу сделать еще... Э Каменные ступеньки, наверное, еще штучек 40. Либо у меня есть, я просто уже не помню. ну сейчас поищем. Если есть, то это хорошо. А... Блин, нету. Ладно, возьмем тогда факелы сделаем еще факела. Потому что семи факелов мне будет недостаточно. Так, ну девятнадцать более-менее... Так, надо убить этого кука, а то мне будет мешаться. И добудем еще пшеницу, которую я тоже за кадром посадил, и она уже полностью выросла. Добудем. И посадим, наверное, полностью всю. Как она так? я чуть не затоптал. Повезло сейчас. И досадим уже вот эти вот ростки пшеницы. Так, и как я видел, по там не было каменных ступенек. придется, наверное, сделать. Но домик мне все равно, кстати, нравится. Прикольно выглядит. Так, стоп. Зачем я сейчас пускаю шахту, если я хотел сделать ступеньки? Я что-то не понимаю. А, я хотел просто осветить. Ну ладно, тогда поднимемся сейчас и.. Скрафтим ступеньки, потому что я вроде как смотрел, там нету. Ну, сейчас, может быть, я не досмотрел, и может быть, там есть. Сейчас посмотрим. Нет, нету. Ну, тогда придется взять стак блужника и переделать его полностью уже в ступеньки. Так. Ну, вот как раз-таки 40. Хотя, я думаю, это будет, наверное, много. Ну, ладно. В принципе, сойдет. Ладно, я, наверное, буду копать шахту И вернусь уже к вам, когда уже поднимусь, собственно, наверх Так, ну вот, все, в принципе, можно подняться уже. Уже вечер наступил, как раз таки можно поспать и, наверное, можно будет сейчас выдвигаться. Кстати, я там еще пещеру нашел, но я туда что-то не захотел дальше идти. Достаточно там страшно, поэтому нет, я туда не пойду. Поэтому можно, в принципе, собирать все самое нужное и отправляться, наверное, в путешествие. Надо вот кровать забрать, печку, верстак. Верстак, наверное, оставлю. Вдруг я еще сюда приду. Забираю все самое нужное. Так, обсидиан. Так, что мне еще не, еще не нужно. Получи глаз мне нахрен не нужен. Да. Туф мне тоже не нужен. Тоже не нужно. Это тоже не нужно. Ну, саженец ели понадобится. Вдруг там нет ели. Дверь. Почему одна дверь? Э, ладно, нафиг тогда мне нужна она. Потом берем. Теперь можно отправляться. Стоп. Нет, еще возьмем, наверное, парочку. Пшеницы, наверное, шучер 9 семян пшеницы. Чтобы если что там посадить. И можно отправляться. сейчас, наверное, сейчас обратно побежим, потому что мне нужно еще записать тогда координаты. Если я буду сюда возвращаться, чтобы не потеряться и рандомно чтобы я уже понял, где находится, так скажем, моя микробаза, так скажем, для ночлега. Не для проживания, а для ночлега. Поэтому сейчас я координаты быстренько запишу. Так. Все, записал. В принципе, можно уже и отправляться в путешествие. В принципе, вот это вот уже более-менее здесь можно жить. Кстати, вот это дерево прекрасное, вот это огромное такое, можно будет его срубить, но я не буду. Сейчас пойдем дальше и все-таки посмотрим, найдем вот этот это вот место, которое мне реально нужно, и там уже поселимся, уже разложимся, скрафтим новый верстак заодно, раз я оставил. В принципе, не так уж и долго я путешествовал. Всего лишь час, опять же, в ре... э, реального времени долго искал это место, но, в принципе, оно нормальное и более-менее такое ровное относительно. И вот эта вот поляна, вот то, что надо, вот прям хорошенькая такая и простенькая, потому что можно уже здесь, в принципе, селиться. Поставим вот здесь вот кровать, да. Сделаем верстак сначала, естественно. Еще один. Поставим. И где-то рядом с... С таком поставим сюда вот кровать. Пережарим, наверное, ей сырую говядину, которую я добывал. И, в принципе, сделаем, наверное, двойной сундук, чтобы положить уже все вещи и уже здесь обустраиваться. В следующей серии мы, наверное, будем... Расчищать Это поле Ну, просто расчистим все И через серию Или через несколько серий Будем строить уже дом Так что, такая вот серия у нас Получилась, если вам понравилось Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Обязательно с колокольчиком Также ссылочка будет на первую серию в описании И в подсказках тоже В общем, всем удачи И всем пока